Друзья, привет! И сегодня у нас на обзоре трехосевой стабилизатор для телефонов от компании Zhiyun Smooth Q. Прекрасная компания GUN, выпускающая прекрасные трехосевые стабилизаторы для больших камер, позаботилась и о более дешевом сегменте о сегменте стабилизаторов для телефонов. Наши с вами смартфоны становятся с каждым годом все круче и круче, и снимают они также все лучше и лучше. Что уж говорить, если голливудские режиссеры себе позволяют снимать короткометражки на смартфон, то почему бы этого не делать и нам? Чтобы наша картинка выглядела более плавной, более кинематографичной, более дорогой, мы можем воспользоваться вот таким вот трехосевым стабилизатором. Давайте посмотрим, что же скрывается в коробке. Внутри нас ждет вот такой вот полужесткий кейс под сам стабилизатор, ремешок для кейса, чтобы носить его на плече, шнур, зарядка USB для стабилизатора, а также краткая информация и руководство по пользованию. Давайте посмотрим непосредственно на стабилизатор. Внутри кейса ничего лишнего нет, только сам стабилизатор корпус у него пластиковый, рама, сам, само собой, сделана из металла. Сделано все это довольно эргономично. В руку ложится очень удобно, сделана она в черном исполнении. Также она бывает и других цветов, но в нашем магазине только черных цветов. Места крепления для телефона приятно прорезинены. Выглядит все добротно. И ощущается точно так же. Давайте поставим телефон. В моем случае это простенький iPhone 6. Но сюда могут помещаться телефоны с размером экрана до 6 дюймов. И собственным весом до 250 грамм. Мы зажимаем телефон. И если вдруг у нас телефон заваливается влево или вправо, здесь у нас есть специальный винт. И вот это плечо, мы регулируем его длину и выставляем, чтобы в выключенном состоянии наш телефон никуда не заваливался и держал горизонт. Также хочу обратить внимание, что здесь есть, помимо горизонтального режима, в котором желательно снимать видео, есть и вертикальный режим. Этот режим понадобится людям, которые ведут трансляции, например, в такие соцсети, как Instagram, Instagram перископ, Facebook и прочее. Мы также регулируем плечо и регулируем наш телефон по высоте. Он сюда прекрасно помещается, ничего не задевает, но давайте вернем его в горизонтальное положение и включим. Чем в самом начале точнее вы отстроите стабилизатор, тем ему будет меньше нагрузки на его моторы при работе, а это значит, что ваше видео будет максимально плавное. А энергопотребление заряда батареи и стабилизатора будет минимальным. При соблюдении всех правил этот стабилизатор способен работать до 12 часов. Помимо этого, на его корпусе есть разъем USB для того, чтобы заряжать ваш телефон. А сам стабилизатор заряжается через микро-USB, вот здесь выше рядом с кнопками. Кнопок у нас, кстати, две штуки. Специальный рычажок и четырехпозиционный джойстик. Одна из кнопок отвечает за включение и выключение стабилизатора. Также старт-стоп записи и режим фотографии. А вторая кнопка за переключение режима. Рычажок позволяет нам через родное приложение использовать цифровой зум. А четырехпозиционным джойстиком мы можем крутить наш стабилизатор. Помимо всего прочего, в стабилизаторе снизу имеется отверстие под четверть дюйма, а это значит, что вы можете накрутить этот стабилизатор на штатив, либо на монопод. Это откроет вам еще больше функционал. Итак, давайте, наконец, включим стабилизатор. Больше трех секунд держим кнопку включения, и наш стабилизатор оживает. Как мы видим, ничто никуда не заваливается, все Стабильно. У нас с вами существует три режима. В данный момент первым по умолчанию включается режим слежения влево-вправо панорамирование. В данном режиме мы можем вращением кисти поворачивать камеру влево-вправо, но при этом горизонт стабилизатор держит. Одиночное нажатие на кнопку режимов – мы переходим в режим полной блокировки. Теперь стабилизатор не обращает внимания на наше вращение кистью и также на наклоны. Повторное нажатие на кнопку режима возвращает нас в режим слежения. Двойное нажатие на кнопку переключения режимов – активирует режим полного слежения. Теперь у нас стабилизатор следует за нами как при панорамировании, так и при наклонах. Также в любом из режимов вы можете перейти в режим селфи. Для этого мы трижды нажимаем на кнопку смены режимов. Раз, два, три. И стабилизатор переворачивает камеру в вашу сторону. В этом же режиме мы можем переключать наши стандартные режимы полной блокировки, слежение только при панорамировании и полного слежения. Во всех режимах те оси, которые заблокированы и не следят за нашей кистью, мы можем четырехпозиционным джойстиком подправлять направление. Например, сейчас у меня включен режим слежения при панорамировании, но наклоны стабилизатор не повторяет. Но при этом я могу джойстиком поднимать и опускать камеру. А в режиме слежения наклонов и панорамирования стрелками джойстиков мы можем менять уровень горизонта. Если вы хотите поправить телефон во время работы, но не выключая стабилизатор, вы это можете сделать долгим нажатием на кнопку переключения режимов. Ваши моторы расслабляются, вы можете поправить, что-то включить, ответить на звонок, при этом не выключая ваш стабилизатор. Для того, чтобы активировать моторы обратно, мы также больше трех секунд держим кнопку переключения режимов и наши моторы оживают обратно. Итак, на этом базовые функции заканчиваются. Остальные функции активируются при использовании фирменного приложения для смартфонов от компании Zhiyun. Давайте включим его на смартфоне и посмотрим, что это приложение позволяет нам делать. Оно совершенно прекрасно по названию Zhiyun ищется во всех магазинах с приложениями, будь то App Store или Google Play. Так Скачиваем его и включаем. И в списке продуктов в самом первом у нас идет как раз таки наш трехосевой стабилизатор Smooth Q. Нажимаем подключить Connect Your Device, подключить девайс. Не забываем включить Bluetooth. В списке выбираем наш стабилизатор и ждем пока подсоединится. Занимает это буквально секунд 10. Первым делом у нас активируется камера и мы видим большое количество настроек. Что приятно, производитель не забыл о том, чтобы показать нам заряд нашего телефона прямо на экране. Помимо того, что у нас есть стандартные кнопки переключения режима фото-видео, кнопка старт-стоп-записи, помимо этого у нас есть множество и прочих пинктограмм. Настройки. Здесь можно откалибровать и тонко настроить наш стабилизатор. Углубляться в его настройки мы не будем, так как для этого стабилизатора это не имеет особого смысла. Есть еще также режим переключения видео, есть стандартный, slow motion, это если мы хотим снимать замедленное видео, таймлапсы и таймлапс с проводкой. Обычный таймлапс, это просто стабилизатор держит вашу камеру в заданном направлении, и за этот момент вы снимаете таймлапс. Таймлапс с движением, вы задаете точку старта и точку финиша вашего движения, и задаете время, за которое стабилизатор должен провернуть от точки А к точке Б. Правильно, с этим ваш телефон будет снимать видео, которое потом ускорится. Далее настройки у нас здесь есть разрешение, как видео, так и фото. Дальше у нас есть настройки баланса белого. Мы можем включить также ручной режим для точной подстройки экспозиции. Дальше у нас есть режим разных сеток, включение-выключение вспышки и также цифровой стабилизатор. Дальше на пентаграмме, похожей на стабилизатор, мы выбираем разного рода пресеты. Например, мы идем, мы движемся на чем-то, например, вот здесь нарисован велосипед. Дальше есть максимально мягкая проводка и ручная настройка. Мы давайте выберем максимально мягкую, поскольку мы будем находиться на месте. И также у нас есть набор фильтров. Давайте проверим функционал кнопок. Вот цифровой зум. Долгое зажатие вперед переключает нас между фронтальной и основной камерой, а короткие движения позволяют нам прозумироваться. Долгое зажатие этого джойстика вниз позволяет нам активировать автофокус. Так, дальше попробуем кнопку старта-стопа записи, нажимаем в режиме видео и, как мы видим, активируется видеосъемка. Помимо этого у нас отображается сколько времени мы уже отсняли и у нас отображается Сколько свободной памяти у нас в телефоне осталось, что безумно круто. Я ладошкой прикрываю свет, чтобы не засвечивать камеру. Давайте остановим запись. Итак, также здесь в приложении присутствует режим слежения за объектом. Мы можем задать не только лицо, как это я сейчас сделал, но и какую-то точку. Например, мы можем сделать облет вокруг какого-то объекта, предварительно выделив его квадратиком и камера зацепится за него, мы будем идти делать проводку, а камера будет сама вместе с стабилизатором доворачиваться и смотреть исключительно на тот объект, за которым вы его попросили следить. Итак, давайте посмотрим, как она отслеживает мое лицо и будет поворачиваться за мной. Кстати говоря, делать это довольно плавно. Давайте посмотрим, что будет, если я резко спрячусь из кадра, найдет ли она меня опять снова. Да, вполне она запоминает, что она примерно до этого видела, но, к сожалению, она не настолько расторопна. Возможно, если поменять режим на более быстрый, то и следить она будет за нами гораздо быстрее. В остальном, если вы видеоблогер и вам приходится ходить по сцене, то эта функция может быть довольно удобной для вас. Периодически приходится напоминать камере, что вы это вы, и далеко не отходить. Кстати, для того, чтобы поставить этот стабилизатор на штатив, мы воспользовались доступной нам отверстием под четверть дюйма в торце стабилизатора. И совершенно спокойно, прекрасно прикрутили его на штатив. И снимаем сейчас сами себе дополнительным плюсом этого стабилизатора является и возможность установить туда экшн камеру и также ее прекрасно стабилизировать для этого мы в тот же самый зажим единственно повернув его на 90 градусов вставляем нашу экшн камеру сидит она относительно плотно она отсюда при не сильной тряски совершенно точно не выпадет. Но бегать я бы вам не рекомендовал. К сожалению, у меня под рукой была только дешевенькая и легенькая экшен камера Xiaomi u 1 И ее веса не хватает для того, чтобы даже на самом коротком плече входить в равновесие. Для этого я прибегу к хитрости, возьму лежавший также под руками аккумулятор и попробую добавить веса нашей экшен камере как вы можете видеть, с добавлением веса, теперь наш стабилизатор может стабилизировать и экшн-камеру, что делает, кстати, довольно неплохо. Также, пользуясь случаем, поскольку мой телефон уже не задействован на самом стабилизаторе, я могу через то же самое родное приложение от ZU использовать свой смартфон как дистанционный пульт управления. Нажимаем на пинктограмму стабилизатора и выбираем дистанционное управление. Перед нами предстает имитация джойстика. Также у нас сверху есть три кнопки переключения основных режимов. Топка восстановления горизонта. Вот она Recover. Реверс это переворачивает на 180 градусов режим селфи. Ну и давайте попробуем покрутить наш стабилизатор. Стабилизатор откликается довольно быстро и делает провороты довольно мягко. Не забывайте про эту функцию, возможно, когда-нибудь она вам может понадобиться. Спасибо друзьям-китайцам за то, что не только сделали нам стабилизатор для телефона, но и дали возможность, пусть и не самую удобную, но использовать экшн-камеру и стабилизировать и ее. Вот, пожалуй, и весь основной функционал этого приложения. Теперь, зная все его возможности, давайте пройдем все по улице и посмотрим, что можно наснимать в такой простой связке, как iPhone 6 и недорогой трехосевой стабилизатор для смартфона. Кстати, хочу обратить внимание, что тестировалось это все в довольно суровых условиях, шел снег, температура была минус 10, и в течение получасового теста стабилизатор себя показал совершенно прекрасно. На него попадал снег. Ему было довольно холодно, но работал он все так же стабильно, не отключался, не заваливался, не производил какие-либо самовольные движения, что, мне кажется, говорит о совершенно потрясающей надежности этого стабилизатора. Вот, пожалуй, и весь такой у нас коротенький обзор на трехосевой стабилизатор от компании Zhiyun Smooth Q для мобильных телефонов. Не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропускать новые наши ролики. А также заходите к нам на сайт для того, чтобы посмотреть на актуальные цены. А также приходите к нам в магазин, чтобы с нами пообщаться и что-нибудь приобрести. А я с вами прощаюсь. С вами был магазин 812 фото. Счастливо!